Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Spider-Man Miles Morales. Звонок! Не очень. Ты еще у меня? Не, я сейчас дома. Родители вернутся через неделю. Прибираюсь... О, Башня Мстителей. Да нет, порядок. Я тебе перезвоню. Странные, тяжелые, сюжетные повороты. Эй, дядя Аарон, мне, мне нужен... Не дают сказать ничего. Насчет Сейчас, погодите. Насчет всего ты не занят? Немного, но могу прерваться. Скоро перезвоню. Спасибо. Давай до связи. Понятия не имею, где искать Фину, где искать нуформ Надо убить время до звонка дяди Араны. Да. Все, убиваем время. Тяжелые сюжетные повороты, по сути. Вот знаете, если и такой штуки, как судьбы, как судьба нету, то есть определенно такое явление, как когда в нашей жизни наступает определенная полоса, не знаю, определенный период, Привет, друзья мои, друзья, то, шпей, это то это что-то, это явление он подбирает он для нас и в людей, в сводит нас и с людьми, он которые он он нужны нам для того, но чтобы но проработать, дня, так сказать, шторм. Эту ситуацию Вот сейчас Из-за того, что Финна оказалась Умельцем По сути нашим врагом Отчасти, да, нашим врагом И наш дядя оказался Этим, как его и забыл Бродягой Да господи, заткните все Вот из-за из, -за, из -за этого Как бы, как сказать да, Перестаньте Все будут все будут подвержены жестокому испытанию, где каждый должен будет решить для себя, что для него по-настоящему важно. Дружба, справедливость, где серая зона. И то же самое и для них, потому что это их друг Майлз оказался Человеком-пауком, их противником. Это прикольно просто. Это на самом деле вроде как просто звучит, но сложное такое... Сложное... Сложное испытание, на самом деле. Сейчас, извините, просто я я пока-то пытался еще одновременно слушать. Короче, прервав задание, вы потеряете все. Продолжить задание. На их базах стоят глушилки, из-за которых полиция не может координировать захват. Отключи шифт, я вызову полицейских, и они разберутся. Я в деле. Спасибо за помощь, Даника. Окей. Тихо. Оп. никого ты не видел. никого ты не видел. А разве сегодня ты не следишь за той лабораторией, Рокс? Ой, смотри, как прикольно. Так, мы еще не убивали людей. Давай пока. Насколько можем. Я не хочу долго стелсом заниматься. Я хочу всех расфигачить. Ты где? Конечно, тут. Сюрприз, модоффак. Они уже все ищут меня. То есть долгого стелса, конечно же, не будет. Я просто буду агрессивно атаковать всех. Смертоубийство Ха-ха oh <свят> Все, началась Началась Просто Без всяких стелсов Я Человек-паук Нафиг мне Нафиг мне это все-то надо Вот Доступно добиваем, добивание Добиваем, значит Что-то я в тени сражаюсь Я криво паутину пустил Ну и бывает Отошел от меня, понял ой, Ты на меня будешь замахиваться от... а, а, ладно, немножко, немножко попал Я его что, его током ударило Я тут занят, между прочим Уп, уп, уп. Смотрите, как хорошо работает прицелом Смотрите, как хорошо работает прицелом А я, хоп, и стал невидимым, все Некуда целиться Ой-ой-ой-ой-ой Ну-ка о! Так, давайте убьем его, кстати. Это большой чувак, с ним опасно. Все, он, он смерть получил. Давай, отошла от меня, бэч. Вниз спустись. Иди сюда, покатайся. Хоп! О, а, попал? Нет, не попал. И снова невидимый. Ой-ой-ой-ой-ой! Надо же, как Кстати, такое бывает, странно. Не, ну, не, не дали! Не дали сделать! Я Это хотел добивание... Ну, ладно. Все, тот чувак упал И уже. Отошли. <проб> <миксы>. <проб> <проб> <проб> <проб> <проб> <проб> Итак. Оживай, голограмма! Оживай, голограмма! Сражайтесь, сражайтесь за свою жизнь, короткую. Тут где-то был еще один этот чувак, вот он. Надо добить его. А, его нельзя добить. эй -э -э, погоди, погоди. Все. Подожди, а можно уже так сделать? Есть. А, нет. Нет. Фу, слинял. Так гораздо, на самом деле, интенсивней. Так больше адреналина чувствуется. Все, хорошо. Идем сюда. Нет. Меня здесь нет, ты не можешь меня видеть. Все упали о, о. лечись лечись почему не лечится он не лечится сволочь причем я я же давно уже лечился почему не, не остановилась эта фигня а все заново М -м -м. Блин, как же их привязывать паутины? Почему-то не работает. Только паутина-удар есть, и все. Ладно, давайте, паутина-удар, так паутина-удар. Опа. Нету здесь человека-паука. А, нет, есть все-таки. Смерть. Черт, она мне гидовы хернула. <смех> Все, выпиливайся. Оп! Нет, нет, это за чувак, который сильный. А я по мне не попал. Вперед! Сражайся! Ты никуда не попал, да? Ладно. Смотрите, сражается мой золотистый друг. Фига, он их подкидывает. их. О -о -о. Что это было? Не очень хорошо получилось. Давайте разгон. Не в ту, не в ту сторону немножко. Ладно, ждем. Кстати, что у нас здесь есть? У нас есть какой-нибудь предохранитель? А -а -а. Так, я забыл, как. Ой. Бывает такое? Короче, я палюсь, когда кидаю эти штуки, да? вижу Слегка увлекаюсь и, и не делаю то, что нужно Так, давайте, хорошо, попробуем отсюда начнять Вот здесь двое стоят Их мы можем вынести Вот этим вот э, нашим устройством Проблемой, миной Так, они же меня не видят сейчас Нет, не видит. Смерть С этим легко будет. Ладно, придется поставиться идти. Ага. Uh -huh. Чтобы усесться на уступе... На уступе нажмите L3. О, oh, прикольно. Очень супергеройский. Так, смотрим. Да, блин. Короче, действуем по уму. В плане... Все равно без стелса, но агрессивно. Но по уму. Но агрессивно. По области. Хоп. Блин, они очень хорошо меня решитят. Хопа. Давайте куда наверх. То есть мы будем миксовать стелс и не стелс, Да. Идите, идите, идите. идите что произошло? Вся. Они провернули несколько совместных дел. Один только И по... Ше... Двое только пойдут? Таги, ну ладно. Но потом убили из Мне вот этого надо убить, царик. Побежал самый это такой активный. Убийцы. Он опасен. Да, к тому времени надгробие был за решеткой. Так что смена власти прошла тихо. Вот сюда еще кинем. Папа, идите. Все втроем пошли. Только двоем. Ой! Нашла, да, так вот. Я что-то не, не то опять нажал. Ха! Летят ко мне! Что тут будет да. Да. Да. Вот этого очень хочется грохнуть. Да, Есть! Да, Все. Угу. В сторону. А! <свистит> Тихо, отходим. Хорошо. Вот этих всех снайперов надо убрать. Кстати, не по теме. Тебе звукарь, не нужно... Да прям так, уберем. А Во, да. прикольно. А потом... Быстренько всех вот так, хоп, выносить. Точнее, я не понимаю, я делал здесь задание сюжетное или это так, хрень какая-то. Бы так, все, этот сняли. Этого сняли, этого сняли. Ускорение! О, неплохо. Ага, есть. Все, сняли, сняли, сняли. Опа. Так. Неожиданное убийство При этом я остаюсь невидимым Ага, при добивании я остаюсь невидимым, ясненько Ясненько, ясненько Да, я здесь Вот, кажется, сейчас получится Оп, прикольно было с прогибом Красиво Так, все, ты упала? Сколько вас еще здесь? Один остался Ой, ты застрял Ты застрял Ой, и умудрился меня ударить ну иди сюда. Ты как еще убей меня? На тебе. Все раскрошил его. Что я здесь делал вообще? Так, Победить подпольщиков. Надо найти глушилку. Я могу отследить проводку с помощью костюма. А где? Ага. А вон внизу. Тут прям как-то неприлично много соперников тебе делают. Вот в эту сторону. Погодите! А, вот так это надо сделать. Офигеть! Действительно. Не сразу заметил. Окей. Вот и О, крутой мотик. Хочу себе такой. Как сентиментально. Этот манекен сейчас пошевелился? Б! Что? Это наше Не трожь нашу ой, ой! Бо! Окей! Как-то так. Справиться с засадой. Это задание такое. Пойдемте. Смотри, какая она одна засадила меня. Беги сюда! Я могу зайти. Я не могу зайти внутрь Я не знаю, что с этим делать Эти что ли Голограмму кинем туда Иди, мочи. Файт. Посмотрим. Давай. Ты подвел меня, сынок. Ты подвел. Но ну, ты стараешься, я вижу. Ты очень стараешься. Ладно. Давайте друга, что ли, накинем. Так, второй исч... исчез. Ладно, я полетел отсюда, короче, не знаю. Сейчас у нас задание будет провалено, да? Уродство полнейшее. жизни. Победили? Эй, база должна появиться на карте. Зову Попов. Теперь соберу инфу о сотрудничестве над гроби и подполье для своего подкаста. Надо уйти отсюда до того, как приедут в Попов и все перекрою. Все, пройдено. Мы сделали это. Фух. Хорошо, что засчитали Привет. хотя бы. Встретимся в порту в адской кухни. Буду там. Ага, в адской кухне. Окей. Что мне делать с Пиной? Снова попытаться поговорить. Можно встретиться где-нибудь. В научном центре или в церкви Троицы? Нет. Теперь она знает, что я ей соврал. Она не согласится. А -а -а. 1700 метров в Туды. Нет, не снимай. Не снимай, пожалуйста. Я не в форме сегодня. Итак, у нас доступно что-то. Новые гаджеты. Ее, что за гаджет? У нас не хватает жетона событий. А -а -а. Черт, ладно. Погодите, я конечно не все А еще есть навыки. Которые... Од сколько? Два очка. Чтобы выбрать и швырнуть оружие. Вырвать и швырнуть оружие. Заряж заряж заряженной без силы. А, -а, а, прикольно. Давайте купим. И что я? Вот это у нас увеличение радиуса действия усиленного биошока. Пусть будет так. Хорошо. Хорошо прокачиваемся. Да, я вижу, куда идти. Сегодня я имею честь беседовать с Саймоном Кригером, главой отдела разработки Roxanne Energy. Мистер Кригер, скоро в Гарлеме запустят первый из ваших, ну, формовых реакторов. Однако не все разделяют вашу веру, Ну mm. Ну, во-первых, Джона, позвольте сказать, что быть на вашем шоу это честь и радость. Ну, mm. mm. я полищу. И да, вы правы. Не все верят в прогресс. Например, Рио Моралес, который, кажется, скоро изберут членом городского совета. Я признаю, что мисс Моралис очень нахуй. Она воплощает прекрасную ролевую модель для юных девушек. Но, по-моему, она тратит свою энергию не на то. Наши реакторы изменят Нью-Йорк, но изменит его к лучшему. Но, видимо, не все легко принимают бери. Позвольте дать вам совет, как один сверхуспешный человек другому. Знаете, что я говорю своим критикам? Идите вы в вместе со своей критикой! Окей, хорошо, мы дослушали этот подкаст, это смешно было. Я тебе перезвоню. Дядя. Итак, Майлз, вываливай. Опиши всю ситуацию. Фина, Роксон, подполье. Это все чересчур, понимаешь? Тебе 17. У тебя стресс. И ты супергерой. Тебе надо учиться расслабляться. Ты еще пишешь биты? Нет, с тех пор, как я начал это. Ищи баланс, молец. Самое важное в жизни. Вот. Небольшой проект, который мы с твоим папой когда-то замутили. Наш микстейп. Четкие рифмы, все дела. Почему я никогда об этом не слышал? Потому что мы не закончили. Мы записывали шум улиц, хотели, чтобы город стал нашей музыкой. Но твой папа был занят учебой, а потом мы с ним разбежались. Можешь закончить нашу работу. Заодно отвлечешься от своей. Да. Да? Хорошо. Что надо делать? Загружай. Я все тебе расскажу. А. Мои голограммы направят тебя. А. Просканируй источник. Голограммы? Крадешь мои приемы? да я этим занимаюсь. Так, не думай про Фину. Сосредоточься на звуках. Очисти голову. Просканируй голограммы. А Окей, дайте попробовать, что такое будет сейчас. Это поможет тебе понять, какой нужен звук. Чтобы прослушать оригинальный образец, держите L2 и нажмите... Ага, треугольник. Попробуй найти оригинал и запиши четкий сэмпл. Мы здесь? Попробую еще чуть ближе. Отличный звук, но с помехами. Ты я ничего не слышу. Описывал? Вот смотрите, вот я его вижу. а а, -а, -а. Слишком далеко. Окей. Ну-ка, записать. Вот то, что нужно. Есть. Да, вот так. Да, это оно. Ну, прикольная мини-игра такая. Остальные звуки, которые тебе нужны, ждут в городе. Я оставил несколько сообщений, чтобы ты мог прочувствовать все звуки. Шикарно. Получается, потом можно будет услышать какой-то бит. Не сейчас. Привет! Нашел стокельное? Это кто да. ему позвонил? Необычная динамика. Видишь? Старая школа не подводит. А еще мне правда надо было проветрить голову. Теперь я знаю, что делать с Финной. Я встречусь с ней. И попытаюсь ее отговорить. Лично? А где? Завтра ночью. У церкви Троицы. А почему спрашиваешь? Потому что у тебя на спине мишень размером с Джерси. Не нужно меня защищать. Иногда нужно. Помнишь, ты говорил, что вы так и не закончили запись, потому что поссорились с моим папой. А что именно между вами произошло? Это запутанная история. Мы были очень похожи и очень отличались. Закончу запись, собери сэмплы и услышишь рассказ целиком. Обещаю. Хорошо. Спасибо, дядь церковь троица умельца можете брать но парнишку не трогайте Злодей! может на роксена работает Ну, получается, а кому еще выгодно убрать умельца? Я так Даже зубы не почистил. Эй. Что теперь? Что теперь? Где? Куда? Нам надо к Фине. Доступен новый уровень. Так. Вот это новое что-то. Приземлившись на голову врагу во время биорывка, нажмите X, чтобы совершить биопрыжок без расхода энергии и подбросить врагов в воздух. Интересно. А это? Атаки, совершенные во время действия камуфляжа, в меньшей степени расхода с его шкалу. Ага. Давайте купим. Давайте что сделаем. Оденем новый костюм. Я думаю, для разнообразия будет прикольно. И какой бы нам одеть? Вот этот хочу, но нельзя. Когда его откроют нам уже? А это что такое? Этот можно купить. Дать один вот этот пока. Так, и у нас еще, по-моему, есть вот здесь что-то. Что мы можем также купить. При сканировании враг соединяется линиями с другими врагами, которые его видят. Остаточная биосила. Энергия, оставшаяся после успешной биоэнергетической атаки, становится видимой и может быть поглощена для пополнения запаса биосилы. Окей. Что это, типа, надо купить? Нет, я не буду это покупать, потому что я костюм хочу купить тебе. Вот. дайте теперь таким поиграем. Так, Лада. что нужно теперь делать? Пора позвонить Финне. А, да. Надеюсь, она ответит. Привет, человек Пау. Фина, привет! Надо поговорить. Лично. Снова решил мне наврать. Я хочу все исправить. Пожалуйста. Жду у церкви Святой Троицы. Ни слова лжи. Обещаю. Если ты что-то задумал. Сейчас а она подумает на него, естественно. Она хотя бы не против увидеться. Ладно. Значит, мне надо в церковь троиться. Сюда. Четыре метров. Ой, тут далеко лететь. И, наверное, даже на поезде будет медленнее, да, если... В него сесть. Сегодня в нашем Даникасте дебаты с. И это ваша подводка? Позор! Мы, профессионалы, называем такое водой. Больше эмоций. Я задам вам один вопрос, Дани. Вы понимаете, к чему вы подстыкаете людей? Где ваша журналистская этика? Побольше некоторых. Потому что ваша кампания против Роксона обескураживает настоящих журналистов. Таких как я. Вам следовало бы выступать против этого молодого недомстителя, от которого все проблемы в карте. Что? Вы показываете все, что делает Человек-паук в абсолютно черном цвете и при этом оправдываете все, что делает Роксон. Будь у Человека-паука классный пиарщик, вы были бы за него. Единственная проблема, которые исправляет Человек-паук, те, которые он сам и создал. И они станут хвалить поджигателя за то, что он гасит свой же огонь. А Роксон, между прочим, построил красивую плазу в депрессивном районе. Только снес сперва чужие дома и заведения. Новый Человек-паук доказывает, что Гарлем не такая дыра, какой ее выставляет Роксон. А вы, мистер Джеймсон, для того, кто якобы любит Нью-Йорк, не слишком добры к его жителям. Вы явно дали волю эмоциям, юная леди, так что из чистой жалости к вам я прекращаю Чарет, отключай Кому вас всех голову пришлось дискутировать с тинейджером Нет доброй славы в том, чтобы разгромить ребенка Вызывай машину А я тут на массаж Алло, алло <реклама> а, Ну все, он отключился Что ж, спасибо вам за дебаты, которых вы так требовали, мистер Джеймс А все остальные, не забывайте вставать каждые полчаса, когда работаете за компьютером Пока Эти преступления. Я должен приехать на место приступления на такси. Счастливые танки. Спасибо. На рекламном щите появился вот этот бакон. Очень подозрительно. А где? Куда? С кем мы сражаемся? <связывая> Что-то на крыше происходит, да? Я так понимаю... Или где? Цепляйся уже, вот. А, я не понимаю. 20 метров. В секунду, а, вот. Я засек какие-то помехи. Навожусь на... нахожу источник. Ага, есть захват. Нет, нажал. Зачем им эти щиты? Пугать горожан? Рекламировать новые хиты? Реклама... Ага! Сколько здесь их? Раз, два. Ха? осторожней. Нафиг я в это ввязался, блин. Это так долго сейчас будет. Красненькая Прячемся Вот, легкая мешань будет ой, ой, ой, ой, ой, ой, видят Зато мне дадут сейчас жетон, кстати говоря, да, какой-то. Я же типа события выполнил только что, преступление остановил. Мой. А, черт. Реклама? Ну ладно, фигачим. Фига получилось! Да. Охуху, прикольно. Так, ну все, кажется, это последний. Надо да. Есть! Спасибо! Сосед под... Женота событий! 0. Две штуки дали. Погоди. Это что значит? Что мы можем сейчас сделать? Смотреть что-нибудь интересное. А, нам нужно еще два. И детали нужно... Но! Но! Мы можем какие-то гаджеты с вами купить. Да, у нас хватает жетонов. Этот гаджет генери генерирует гравитационный колодец. Давайте все, берем. Это нам очень поможет. Все, теперь поехали делать задание. Уже по сюжеточке. Опа, и там еще люди. Нет, я туда не пойду сейчас. Нафиг. Нафиг. Не хочется посмотреть, что дальше будет. Да только не, не Джона. Помните, Уилсон... Хотя нет, он меня забавляет очень. Называемого колоря преступного мира. Мне сказали, что он ведет роскошную жизнь в своей камере, которая лучше, чем квартира Джареда, пока его акулы и адвокаты подают апелляции. Но похоже, все-таки в мире есть справедливость. В новом обличительном материале Дэвид Йогл написано, что заброшен. Что такое? А, преступление совершается. Просто сейчас всех вынесем по-быстренькому Получай А, это Роксаны Вы тоже преступники Понятно, вы все преступники Оп, в сторону Да что ты говоришь Ох, как, как ты криво кинул. Ах ты как криво кинул. Ну ладно. Не дело. Все? Ты, ты сдох? Нет, ты жив еще. <связывая> okay, сок, тебя попинать надо? И последний. Ой. Кого это кинул? -сра Сраженца боясь. кинул. Давай, убивай его. Есть попадание. <связывая> Есть попадание. <связывая> Давай, запинаем его вдвоем. Давай, братан, давай. Все. Ты свободен. А, нифига не завершена, блин. Мы не убили, его, он притворился. Так. Урри. Давай, ну цепляйся уже к Во, вот эта скорость хорошая. Вот эта церковь. Странный способ сказать, что ты Человек паук, а вдруг я убила бы тебя. Так это я виноват, что ты меня чуть не убила. Я хочу, чтобы ты не врал мне! Я пустила тебя в подполье, потому что думала, что ты понял. И я понял. За то, что стало с Риком, Роксон должен заплатить. Но не так. Нет. Иначе мне его не победить. Посмотри на это с другой стороны. Прошу. Не могу. Я дал обещание. Я тоже. Почему именно здесь? Мой папа водил нас... на концерт. Семь хоров из семи стран. Помнишь? Лучше всех была Гана. Ганы там не было. Ты спутал с Гвинеей. Нет-нет, там точно была Гана. Гвинея, Белиз, Польша, Куба. Южная Корея, Таиланд, Венесуэла. Ты права. Как всегда. Но не всегда. Что? Да ладно. А где Майлз? Что он делает? Работать бешок наш. О, вот как. Знаешь, я разочарован. Крикер. Да. Но ну, мисс Мейс Я понимал, что с ней будет сложно. Но ты. Я надеялся, мы с тобой сойдемся во мне. Где мы? Ты попал за кулис? Это наше секретное здание. Тут творится магия. Ты просто урод. Ты в курсе? Знаешь, когда мы с ее братом разрабатывали нуфор, Ты всего лишь вписал свое имя в патент. Он говорил, у тебя был только один талант. Продавать чужие идеи. Но у меня, по крайней мере, пульс есть. Теперь к делу. Да? Первое, что мы сделаем. Сейчас я... <смех> <Ау>. <смех> Обалдеть. Мы что, не можем вырваться из этого? Это Или мы не еще не слабы? Ну, ничего себе. Я должен снять с тебя маску и выяснить, откуда у тебя ток. Ведь от тебя пахнет новым этапом биоэнергетики. А для меня это пахнет знаешь чем? Так пахнут деньги. Ладно, мне пора в зал. День ног — это важно. Она должна сказать Димуину Форту. Иначе я не смогу открыть глаз. О, о, вам поможет. О. Закончим, что мы начали на мосту. Блин, деньги-то так скудные И просто. Такой, я злодей, я хочу денег, денег. Хо -хо -хо. О, нет, пытки. А, да, соски. О, сотвердели. Давайте еще. Я не Питер Паркер. У меня свои фишки. чтобы вызвать мега-биовзрыв. Окей, давайте выживем. О, блин, меня от... отпинали. О -о -о. Я ж биовзрыв замутил. А, все, ноги дрожат. Валюсь Блять, с них. О, кайф. Тебе надо попробовать, Фина. Отвечаю. Сначала я поставлю свой бит, который запишу на улице города. И потом повторимся. кайф Давай выбираться отсюда Окей, мы в паре теперь, Кто круто на них. С ума сойти. Роксон Уже ничем меня не удивит Все в порядке? Будет в порядке, когда выберемся Блин, они могли сделать из этого, что она подумает на то, что это мы подставили ее опять. А в итоге тут все очевидно. Что ты нашел? Есть выход. Через этот кабинет. Нам надо снять блокировку базы в комнате управления. Сначала надо выбраться из крыла охраны. Я спущусь и посмотрю, с чем мы имеем дело. Дверь заперта. А -а -а. Энергия сработала в камере. Сработает и на этой двери. Если найдем, то ее питать. Привет. Привет. Сработало? Я Сработало, я пошел. Я над тобой. Так не видно ее как-то. Где она? Выход через ту дверь, но придется хапнуть терминалы, вырубить сигнализацию. Я разберусь с охранниками Ах, Ох, это такая куча здесь, да? Их, наверное, Я слышал, он хотел пленников... А, вон, Фина Стоп, опасно Пока Впереди еще двое Где? Вижу Может, быть, мне Пыльнуть куда-нибудь Я бы вот сюда пульнул, да? Стоп. Что делать этот гравик-колодец? Как-то вот хотелось бы его... Заюзать. Охрененно. <laughs> охрененно заюзал. Промахнулся еще добавок. Ладно, я прячусь. <laughs> ну ты постарался. Ты попытался ударить куда надо. Стреляйте при первой возможности! Так, биоколодец, что-то понял, как он работает? Сейчас, давайте попробуем, вот как раз таки, сейчас Нет, не стой за перилами Во, а, вот как это Вот так вот. Я думаю, просто и будет тут довольно-таки легко. Они, кстати, воспринимаются мною легче, чем вот эти ребята, которые умельцы люди. Так добивание есть. Пом помощники мои вперед! Давайте дети мои! Не трогай мою голограмму! обречу <смех> Так вот, вот вы где! <смех> Я даже не успеваю понять, что на экране происходит. Что, все? Все готовы? А, ты здесь! Всё. Ну нормально так, кстати, по-моему, ни одного удара даже не пропустил. Вставай, Фина. Ты не заметили. Я сниму мак, а ты должен перегрузку. Ага. Окей. Okay. Где? Похоже, это архив с документами. Ага. Это палази. Новый костюм носорога. Он, короче, на них работал. Наработал и молод, работал. К нему относится серьезно только из-за железного комбинезона. Улучшим его броню. А если поможем поймать паучка, он забудет про костюм. Он манипулирует вообще всеми. Запускаю отмену. Тут голосовая запись. Сэр, полиция спрашивает о носороге. Что нам ответить? Наш человек на плоту занят программой трудоустройства на свободе. Скажите полиции, носорог. Занят общественной работой. Неужели им сошло это с рук? Дверь открыта, но ее нужно толкнуть. Сейчас. Погодите, сейчас еще терминал. Заметки о независимых подрядчиках Роксона. Надо, чтобы кто-то из подрядчиков выследил умельца и Человека-паука. Надгробие вне доступа. Черная кошка исправилась. А тот мужик в фиолетовом. Как насчет него? Как там его звонят? О, да. Да, он подойдет. Мужик фиолетовым? Нет, не может быть. Нет, никак. То есть, получается, если бы я не посмотрел сейчас это, мы бы и не узнали, да? Это повлияло на игру только что? пока не получу ногу. Его тут вообще быть не должно. Твой бугай должен был взять только девчонку. Да, тебе не нравится. Но вот в чем дело. Человек-паук это мой лучший рычаг давления на мисс Месси. Ведь вы поймали их вместе. Точнее, ты поймал. Но по твоей наводке. Так что там явно... Мы бы все равно узнали. Согласился оставить Мальца в покое. Дядя Аарон? Малец. Ты выбрал такое милое слово. Это так по-отечески. Отпусти Человека-паука. Я достану тебе на форум. Дам данные о подполье. Все, что хочешь. Видишь? Рычаг. Всегда да блин. Шарапат. Да сейчас спалят нас. Человек паук У меня есть рычаг и для тебя. Я все видел. Из-за нуформа люди болеют. Ты убил Рика Мейсона. Если люди узнают... Ну, это вряд ли. Понимаешь, ты же вор в розыске. А учитывая, что мы вместе натворили, будешь сидеть в соседней камере. И мы оба знаем, что ты к этому слегка не готов. Ну, мы пойдем и навестим мисс Мейсон и Человека-паука. Но это будет... Вечеринка только для со. Пока. Мне нравится его поведение, он такой, <laughs> такой типичный злодей. Такой жестикуляция такая. Знаешь, парня... Как знаете, Гэри Олдман, знаешь, Олдман в фильме Леон почти что. Только Это... он был поприкольней. Я знал, что он работает на Роксон, но я не думал, что он сдаст меня. Просто не верится. Ты завел меня в ловушку. Зачем я тебя вообще слушаю? Фина, нет. Должно быть какое-то объяснение. Я ведь не знал, что так будет. Давай. Нет. Надо идти. Ха? Они запустили блокиров. Нам надо попасть в зал управления. Значит, надо пробраться через эти ставни. Тут есть панель управления, но она обесточена. Попробую это использовать. Что же делать? Где? Я генератору. А где? Чуть биоэнергии и электричество будет. А где генератор-то? Я же не вижу. А, вот. Готово! Теперь есть питание. Получаю доступ. Я не могу открыть ставни, но могу управлять машинами этого крана. Буду иметь в виду. Я осмотрюсь. Mm. Они тут собирают движки для своих машин. Вот. Я могу поднять или опустить кран. Это поможет? Да, давай. Эй, так. кран теперь прямо над двигателем. Двигатель. Есть одна идея. Ты можешь переместить кран к конвейеру? Да, кажется, я тебя понял. Okay. Yeah. Так, этот лазер должен рубить двигатель. Uh, черт, Лазер закоротила! Я перенаправлю питание. Лазер замкнула, но он еще рабочий. Нужен новый источник питания. А, По-моему, это делается вот так вот. Раз. И куда-то мы еще, да? С помощью этих узлов и паутины можно перенаправить энергию. Вот сюда А, нет. А, стекло мне мешает. А -а -а. Сюда. <свеч> <свеч> <свеч> Может быть, вот отсюда? Так, а, ну, подождите, я, я в любом случае не смогу. Вот так вот. Круто! Паутина проводит И... А... На кране есть узел. На кране есть узел. Я... Да, я сделал, я видел. А, так что же я могу ее штуплю. Я же могу его подвинуть в себе. Во. Все, лазер в твоем. Ч, давай, и делай. И лазер пошел. Идеально. Если перегружу двигатель, он станет бомбой. И эта бомба поможет нам открыть. Чтобы нанести био-удар, нажмите. Куда надо нажать? Надо Сюда. Подорвать. Ага. Ложись. Осталось немного. Это путь наружу. Дай мне минуту, чтобы открыть. Они разгадали наш план. Ну да. Выход-то один. Ладно, я разберусь с охраной, а ты открой дверь. Постой. Ты никогда не думал позвонить мне, сказать, что ты человек-паук. Знаешь, когда родителей не стало, Рику пришлось заменить мне отца. Я боялась, мне будет не хватать брата, но у меня был ты. Открывай дверь! Я... А, дверь не выдержит! Иди! Я справлюсь! Иди! Что за чувак? Видит, когда я невидимый, да? На видят Тебя заметят даже сквозь невидимость. Интересно, сколько ресурсов они тратят на борьбу с нами? Наверное, миллионы долларов черного нала. Расчисти путь, а я попробую сломать систему безопасности. Если нужно что-нибудь переместить, скажи. Главное вот вынести этого чувака с лазером, с этим фонариком, который меня видит. Я не потерплю здесь. Куда, Стукачи, да. которые ну, меня палят. Вверх, умри. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Куда? Куда? Наверх? Наверх! Куда наверх. Смотрите, мы еще можем вот эта штука L3. А -а -а. Вот красный, Слушай, неплохо получается. вроде так быстренько со всеми разбираемся. Ты как ты опасен? Ты безопасен. Да умри. Вот, еще один сан. чувак. Его. Бля, а почему я не могу вот сейчас дернуть за фонарь? Из-за пропеллера Жалко А, нет Ох, нифига себе Вот это серьезно уже началось Блин, как обидно, я спалился Не туда нажал, просто не туда полетел Всё, они продолжают меня искать. Смотрите, э, чувак уснул. Ой! Тебе нет, ну что ж, ладно. Нет, нет, нет. О, мне нравится эта каша, которая на экране создается. о о о, -о, -о. Охренеть. Кто это сделал? Ху-ху-ху. Так, сторону. Ага. Мои дети на помощь. Наверх. Есть. Готов один. И еще один. И наверх. И наверх, я сказал. И... Блин. Хорош. Не Можем вот... Во! Сейчас получилось. Будем, нужно, чтобы он был четко надо мной. Давайте еще раз так сделаем. Да. Все, висят. Тихо, тихо, тихо. Нет, меня нет. Меня не видно. Да ты с щитом, у тебя даже оружия нету. Вот я нажимаю на L3 и что-то начинает делать он там с... а, лазером пуляет. Победить всех врагов, их осталось двое. Так и второй. Ну кажется это все. Не супер. Чисто, да, я иду. Я найду путь. Стой. Да как там? Да как там? Да как там? Почему он... Сидит? Бесит. Вот, все. Не всегда понятно, и надо бывает, как нужно цепляться к стене. Вот так. Все. Мы все расскажем о смерти Рика. О, сейчас Смерть будет босс какой-то, кажется. Носорог, да? Суд двум народным мстителям в Должен быть способ. Думаю, выход там. Эй. Не ты потеряла. Спасибо. Я знаю это место. Лаборатория Кригера. Для чего она ему? В основном для показухи. Рик как-то показал мне фото. Лаборатория. Стой! А. Здесь все данные по проекту Нуформ. Отчеты о токсичности, данные с испытаний. И тут повсюду имя Кригера. Это уничтожит Роксон. Ну, короче, такой мега масштабный аферист. он такой мегамасштабный аферист. Ему пофигу, он хочет быстренько загнать продукт, получить денег и свалить. Тебе Окей! Фига сильная. Что я должен делать? Да, уклоняюсь, хорошо. Хорошо, я помню, мы будем ее ломать. Я так понимаю, что нам не нужно... Ой, как больно. Нам не нужно пытаться сделать биоудар. О, тига. Так, давайте. Оп-хоп-хоп. Оп, оп. Нет, надо в танки швырять. Не трогай. Оп. А! Вот. Давайте направим его прямо в танк. Во. Почти, почти, почти, почти. Да. Но тебя мне достаточно сбить один раз. Один раз, да? Это реально это, это то есть он, если меня один раз ударит то все мне как ранты да будут. во так не в стенку не в стенку не в стенку во не, не засчитали не засчитали обидных как во. о он сам ударился Роксон не скупится. они денег не жалеют. Есть. Хорошо, давай еще. В принципе легкий босс, все очень однообразно, однотипно. Получи пощам носорог. О, она ему рок отрезала. Он вообще им не пользуется, по-моему. Так, что теперь ты будешь делать? Кинул у меня танк. Окей, хорошо. Какой двигатель? Ага, я вижу. А! Боль! Давай, Фина, работай! Yeah. Да я... Шу, я же нажал! Ой-ой-ой-ой! Yeah. Давай, вот, я же ж... Да я же жму! А, накапливайте энергию, все, я понял. Хорошо, сейчас накопим. Ах, ты скотина какая! Есть, во! Уродство, а какое. <смех> Че так злит меня это все. Ладно, я слишком хочу сделать вот эту штуку с двигателем. Из-за этого, ну, пока допускаю вот эти вот... девы, Где люди? С кем сражаться? есть кого-нибудь кого ударить нужно бо сейчас побольше накопим Давай, быстрее перестать перестать опять нужно накапливать твою мать Вот, пожалуйста, сейчас-то можно? Да, урод! Да почему ты меня задеваешь? Да какого хрена? Я сейчас разнесу этот геймпад. Блин, что ж так не... У меня не получается почему-то. Так, хорошо, один есть. Один блок есть, надо второй добить. Окей, бегом, бегом, бегом, бегом. Есть. Неужели? Давай. Давай, давай, давай, давай. Хорош. всегда да да я согласен да не трогай это моя добыча поэтому вы проиграете секунду давай нужно чтоб еще один так он взорвал да Внезапно. Вон еще а, двигатели. Ааа, нет. У меня нечем, нечем заряжать их. Давай, удар. Вот, бегом, бегом, бегом, бегом. Скорей. Не прикасайся. Я зарядил? Я зарядил, это хорошо. Ну, сколько тебя еще бить-то, а? Теперь, получается, мне просто надо его бить, да? Ты мне не нравишься! Можно <свист> <свист> Эта женщина ярость! Не свое дело! Я вообще не понимаю уже что происходит Так много всего происходит Вот Да почему он? Он встал, я же применил на него сраный удар Давай, давай, давай. Ну сколько тебя? Ну сколько, ну сколько? Роксон ни за что не оставит вас в покое. Он постоянно меня так будет бить. Давайте все немножечко успокоимся. Ладно. Не в ту ты сторону бьешь. Не в ту ты сторону бьешь. Будь ты проклятая игра. Так, скорее, невидимость. С а, смотри, фига, он сразу среагировал. <свеч> да, блин, я не могу уже, ненавижу эту игру. у меня буль... еще накапливается это говно, блин! А -а -а. Я даже комментировать ничего не хочется, просто думай об этом! На, умри! Давай, добивание, ну! Сейчас сдохну, я сейчас сдохну! Да, ты будешь... Да ты будешь что-нибудь делать? Наконец. -то. Я мог ему делать добивание, но не сработало почему-то. Я не вижу его. Где он? В сторону. Удар. Избиение. Бруталити. О, ну, ладно, нормально. Не такой уж он был простой. Вот Есть какие-то моменты, особенно вот эта куча Стой. всяких выстрелов, взрывов Просто в тебя. Убедись, что он ничего не сделает. Сейчас вернусь. Отчеты Кригера покончат с Роксоном. Без убийств. Знаешь, Кригер рассказал, как сдох твой брат. О -о -о -о. Очень забавно. Заткнись. А еще он сказал, это твоя вина. Кригер переработал реактор. Хотел перегрузить его, чтобы успеть в срок. Если Фина сделает то, что хочет О, господи Гарлин. А ты стояла и смотрела Как он умирает Нет, нет, нет Сейчас убьет, да? Прямо голову отрубит Не, не убила, не успела. Твоя семья погибла Нужна помощь. она прям очень сильная смотрите сколько нас бил носорог, и сколько она нас пару раз ударила, и все мы вырубились может потому что мы, мы не перед ней сублотит, бессильны потому что она своя не знаю Майл? Где ты? Что с тобой случилось? Что за костюм? Точно, я даже не подумал об этом. Вот так. -что рассказать. Ладно, все. Он спалился. Фина напала на Плазу. Да. Да ты гнался за ней через весь город в костюме паука. Ты мог погибнуть, поверить не могу. Почему ты не сказал мне обо всем? Мы же говорили, что нужно беречь себя, но это... Я не хотел тебя тревожить. Другой Человек-Паук уехал, а у меня все шло хуже и хуже. Теперь еще тебя подвел. Майлз, ни один твой поступок не заставит меня любить тебя меньше. Запомни это. Ни один. Ты придаешь мне сил, Майлз. Таким и должен быть герой. Тот, кто смел ради тех, кого любит. Просто тот, кто не сдался. Глория займется пиром, а Тео обойдет жителей. Отлично. Начинаем эвакуацию. Подожди, я сейчас. С каждым днем ты все больше похож на отца. Хм. <связывая> <связывая> Береги себя. Хорошо. Молодец, Майлз. Ну что ж, получается, весь район будет в опасности. И нам предстоит сражаться с Финой, Переубедите ее, Майлс, помириться с ней как-то. я убеждаю людей эвакуироваться, а потом мы с твоей мамой обойдем соседей. Да, хорошо. Хотел сказать тебе спасибо за помощь и поддержку, бро. И могу я тебя попросить кое о чем? Конечно. Я пытаюсь увязать деятельность подполья со зданиями, где мог храниться ну форм. Может, сумеешь взломать вышки Аскорпа или... Уже. Дай немного времени покопаться. Не спеши, спасибо, друг. Надо немного размять ноги, а потом в путь. В общем, предстоит очень много тяжелых боев, тяжелых дилем. Все пострадают. Вот она, судьба Человека-паука. Все вокруг него будут страдать. Что ж, ребята, на этом мы с вами закончим, получился длинный выпуск, но мне не хотелось прерывать на вот этих всех интересных местах, я хотел бы дождаться вот такой вот паузы. Огромное всем спасибо, что смотрели, если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК, если вам нравится вот такая вот футболочка Game Hunter, что вы можете ее по ссылке в описании в моем личном магазинчике комиксов. И, кстати, скоро будет объявлен предзаказ первого номера, поэтому ждите новостей, с вами был Юджин и всем пять!